Чем в Москве. Нет автоматического контроля номеров приезжающих машин. Вниматель, мы будем вместе с не можете сюда привезти крупный габаритный груз. Здравствуйте, меня зовут Александр, и я частный консультант по работе с маркетплейсом Wildberries.ru Сейчас мы поставим нашу поставку на склад и Ярославле Поставить на этот склад еще проще, чем на склад в Москве Но мы с вами сейчас вместе проедем и все посмотрим По терминологии Wildberries этот склад называется пункт приема Соответственно, у него есть некоторые ограничения Например, вы можете не можете сюда привезти габаритный груз Но если уже поставка на этот склад разрешена Единственное, что осталось сделать, это просто сориентироваться, как и куда проехать Пропуск создавать не нужно На момент снятия это видео Здесь где-то будет дата Все, поехали сдавать, посмотрим Сразу же, да, мы видим шлагбаум Машина у нас легковая Я проеду сейчас просто Не вызывая сотрудников охраны Между ним Дальше двигаемся на склад По указателю П П Интересный момент, следующий шлагбаум, здесь достаточно просто сказать, что вы едете на Wildberries, никаких пропусков и паспорт показывать не нужно. Очень простая процедура, просто приезжаете, называете номер марку машины, Никакие подтверждающие документы не нужно. То есть, по сути, вот все, что здесь указано, на этом все. И двигаемся между вот этими всеми корпусами вплоть до Пожарского 70 б Он будет у нас прямо по курсу. Приехали. Так, пиджак мой, пиджак мой, Нет, не отправляй <связываем> на Валберисы. <связываем> Коробчики на полейце. Смотрите. <связываем> Пункт приема в Ярославле также работает 24 часа. Главное привести все внутри календарных суток на тот день, на который назначена поставка. На этом все. Поставка считается завершенной. Можно встречаться домой. Дай пять. Сейчас на выезде просто осталось сдать этот пропуск отмеченный. И на этом все. На этом складе нет автоматического контроля номеров приезжающих машин. То есть никто в очередь здесь электронную не встает. Это дает вам официальное право в одной машине отвозить поставки сразу нескольких поставщиков. Вот. Поэтому это секрет, Это преимущество этого склада.